задачи. задачи признательны китайским коллегам за подготовленный к саммиту подробный отчет о проделанной нашими странами масштабной работе по реализации стратегии экономического партнерства брикс, которая была принята в ходе российского председательства в 2015 году. Пришло время адаптировать стратегию к текущим экономическим реалиям и поставить новые амбициозные задачи. разработки совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения. Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса. Нашими странами масштабные работы по реализации стратегии экономического партнерства «БРИКС»